А от боковых ударов у нас работает значит, вот эта подножка, она деформируется и гасит удар Ну и соответственно сразу тут же скажу, что у нас чешуя поднимается высоко, достаточно высоко и закрывает вот вот бот баллона. Потому что основные проблемы у лодочников как раз в этой части. Движение достаточно такое, много боковых движений, в поворотах. А, особенно, если это рост, где-то mm -hmm. проезжаешь, или, или значит, к берегу подъезжаешь, а там, допустим, кромка когда грамм торчит, идеально под нее заезжаешь, все режет. Или, допустим, когда тонкий лед. А, лодка утапливается, потому что лед тонкий, но при этом существуют некие боковые скольжения, боковые движения, mm -hmm. при которых как раз идет провязание полонов. Mm -hmm. ну, вот, лодки, данной лодке, кстати, клиент выбрал тишую э, поэкономичнее. По прочности она такая же, но чуть поэкономичнее. И за счет этого тут э, не на 100% у нас вот закрыт. Скажем так, если смотреть звук, то доходит до середины. Ну, чуток больше. И вот это пространство, которое может пробиться, вот оно где-то вот сантиметров 10. сантиметров десять. Дальше уже идет вот эта резиновая защита. Ну, дальше уже рам, там прибиваемый час. Давай перейдем к этой лодке. Так, эта лодка. Эта лодка тоже широкая, 6 НШ. Но здесь использована другая чешуя, по прочности она примерно такая же, но зато она, видишь, закрывает выше середины, Я не знаю, здесь будет видно. Середина у нас где-то здесь баллона, вот насколько мы ее можем поднять. Дальше идет резиновая часть, ну и часть, которая защищена дополнительно ПВХ, и дальше уже идет рама, никакого бокового пробития тут быть не будет.